Особо рьяные фанаты кинематографа создали особый вид туризма. Они отправляются туда, где снимали их любимые картины, воссоздают знаменитые сцены, надевают соответствующие костюмы и делают интересные фотосравнения. Сегодня я расскажу о пяти знаменитых местах мира, которые вы наверняка могли видеть на экране. Игра престолов. Снималась в нескольких странах и даже на нескольких континентах. Тут и Мальта, и Новая Зеландия, и Испания и Ирландия, и Исландия, но по-настоящему культовый сериал от HBO прославил Хорватию. В 2010 году здесь было 8 миллионов туристов, а в 2013 уже 184 миллиона. Сериал-то вышел в 2011. -м. Власти даже выкупили у съемочной студии оригинал «Железного трона Вестероса» и хранят его в монастыре на острове Локрум. Старый город Дубровника – это столица Вестероса, королевская гавань и Красный замок. Город работорговцев Меорин, где наращивало могущество Дайнерис Таргариен. Крепость Клис, основанная еще в IX веке. Речные земли, по ним путешествовали Пес и Ария. Здесь же стоял родовой замок Кейтлин Телли Старк. Все это долины вдоль реки Кырка. А славный вольный город Бравос рисовали шебеника. Правда, в самом городе съемки все же не шли. Мир, который нам нужен, мир милосердия. Так должно быть. И так будет. Нам не просто увидеть то, чего раньше не существовало. Добрый мир. Откуда ты знаешь, что он будет добрым? Я знаю, что есть добро. Властелин колец и Хоббит. Питер Джексон навсегда прославил удивительную и ни на что не похожую новую Зеландию. Подозреваем, что до выхода легендарных фильмов мало кто вообще знал о существовании этой страны, земли Матамата -мата быстро стали Хабитоном. Сейчас на месте съемок, где не стали ничего разрушать и демонтировать, работает одноименный тематический парк. Можно зайти в домик Нару, их оставили аж 37. Посидеть на ярмарочной площади, по сути, это территория частной фермы александр фарм так что вход платный около трех с половиной тысяч рублей кстати говоря в заливе лоял та же новая зеландия питер джексон снимал и своего Кинг конга приглянулись ему эти земли а как иначе национальный парк Тангариро и вулкан маунт руапеху горы гороха подошли для декорации мордора только при компьютерной обработке добавили там огня и углей в реальности место все же позеленее Южный остров и Южные Альпы превратились на экране в туманные горы. Оптом, как говорится, дешевле. Не думал, что умру, сражаясь бок бок с эльф. А как насчет бок, о бок с другом? На это я согласен. «Аватар». Как неудивительно, но фантастические пейзажи картины реально. Это Китай. Провинция – Хунань. Район – Улиньюань. «Национальный ресопарк», «Джан Дзядзе». Фух, выговорили. Это тонущие в тумане каменные горы-столбы. После оглушительного успеха фильма их даже переименовали. Были «Цянь стали «Аллилуйя Аватар», тропические лес у подножия столбов, водопады, огромные переходящие друг в друга пещеры. Действительно, когда гуляешь здесь, создается полная иллюзия, что ты не на нашей бренной земле. звездные войны эпизод 1 1999 год и эпизод 2 2002 год юность маленького энакина скайуокера будущего короля хрипоты дарта вейдера снималась оказывается в тунисе кстати говоря деревня даже называется почти так же татауин это древнее поселение берберов живя в невероятно жарком и сухом климате они вырубали себе дома прямо в камне. И стройматериалы подвозить не надо да и откуда в пустыне лес а от песчаника прохладно в самую жарищу в городе мэдонин стоял дом самого энакина и его мамы в матмате жил люк скайуокер берберские дома пещеры вообще популярны у киношников здесь снимали сцены из гладиатора и английского пациента и эпизода индианы джонса не позволено привязываться нельзя ничем владеть но сочувствие которая является квинтэссенцией любви, это самое важное в жизни джедая. От -де Плаза, Нью-Йорк, США. А это легендарное здание мы упомянем именно так, отдельно. Потому что подсчитать количество фильмов, в которых оно появлялось, которые в нем снимали, невероятно трудно. Начнем с Золотого века Голливуда. Фильм «На север, через северо-запад». 1959 года творение альфреда хичкока с кэри грантом это по сути ввело фильм в историю до этого фильмы практически целиком снимали в павильонах это одна из первых лент существенная часть которая снималась на натуре легендарный один дома два затерянный в нью-йорке именно в этом шикарном отеле кевин маккаллистер живет один прилетев в нью-йорк именно в этом холле он встречает дональда трампа еще не ставшего адиозным политикам. Именно здесь он дает жвачку на чай. Эх, детство. Мам, Мам прости меня. И ты прости. The Plaza в реальной жизни одно из самых желанных, популярных и заветных мест для проведения свадеб. Свадьба в Плазе доказательство того, что жизнь у молодоженов уже удалась. Например, отель и его фирменный ресторан The Palm Court. Появляется в очаровательной комедии «Война невест» 2009 года с Энн Хэтэуэй, Сериал «Друзья» и «Секс в большом городе». Завтрак у Тифани тот самый легендарный, 1961 года. Смешная девчонка. Запах – женщины, не спящие в Сиэтле. Список можно вести очень долго. В снимали аж две версии великого Гэтсби, 1974 и 2013 года. Он проделал длинный путь. Так близко подошел к своей мечте, что она уже не могла ускользнуть от него. Но он не знал, что она уже осталась позади. Гэтсби верил в зеленый огонек. В честь писателя, в который часто останавливался здесь с супругой и вдохновился там на известный сюжет, в отеле даже выделили один из люксовых номеров и назвали его The Fitzgerald Сьют». Его декорировала Кэтрин Мартин, жена режиссера «Последнего Гэтсби» База Лурмана. От него придут в восторг любители ревущих двухтысячных, которые смогут волю налюбоваться фотографиями писателей и актеров фильма на стенах.